Я был рожден в покрытом кровью мире, когда шагнул в последний злобный бой, когда забыл свое прежнее имя на горах плоти, расчлененной мной. Я был рожден с единственной задачей, Посеять ужас в проклятых сердцах. Нести им крах. Не будет впредь иначе. Мои следы зовутся ими прах. В кошмарных снах любой разумной жизни Таится грязный бесный легион. В нем каждый злом своим клеймен и изгнан. Рожденный адом. Мерзкий эмбрион В кошмарных Худших снах адских отродий Слит им случай Встречу с палачом Им слово смерть Созвучнее рапсодий С моим Неугасающим мечом В мирах чужих чумой последний станут, Лишь ступит их прогнившая стопа, Потуги всякой жизни в бездну канут, И грянет пир, и станет смерть слепа. Когтями бьются в запертые двери, За все грехи им вечный голод в дар, Один лишь ключ. И яростные звери, залью бальзамом красным свой кошмар. Одна судьба, кто тварям ключ дарует. Пополнить безобразную орду. Случайность ли? Или умысел чарует, не разорвут? Так сам за ним приду. Приду. Для демонов я стану вездесущим, И на пороге ждет их мой свинец. Я беспросветным стал для них грядущим. Для мира тьмы терновый я венец. Бесчетный раз я в пропасти исчезну. Шагну в пучину адского огня. Бесчетный раз мой взгляд понзится в бездну. А бездна пускай смотрит на меня. Ты их спасителем, твоя сила станет их щитом, твоя воля их мечом, ты останешься непобежден, и твой бой длится вечно.